создателями фильма «Роллд Мудрый Это 65 минут документального фильма, не политического, а поэтического. Датировано маем 2014 года. Все происходило в Украине. Германо-украинская съемочная группа проехала 7 городов. Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Черновцы, Ков, Киев. И 17 дней, 32. часа материала. Все подробности, которые остались за кадром, расскажут создатели фильма. И узнаем в, в, в течение нашей пресс-конференции, где пройдет показ документального фильма «Луцьян» и «Немецкий режиссер» и «Ольга Петрова» Все. Сейчас приятно. Наши дети уже будут жить в более развитой стране. Я бы сказал, что я уже с раннего детства политически заинтересован 1986 86 был мой первый опыт с Украиной. В 1986 году он как бы первый раз столкнулся с понятием Украина, услышал о нашей стране. Ему тогда было шесть лет. Это было, как, как, как, как, как, как, как, как, как, ну no, потом он вырос и попал в большой мир. Это за so 350 километров. 350? Uh, значит, в <lacht> 350 уже километрах от того, где он был маленьким. Я у меня на писте их А и потом он встретил меня. И Ольга, она меня спросила: "Мне сейчас не так хорошо, я никогда не была политической". Я ему сказала, что-то мне не очень хорошо в данный момент, так как я украинка, но политика никогда не интересовалась. И она, то есть я художница и äh, кинематограф, и училась также со мной в том, в том же учебном заведении, в художественном, в Германии. И, потому что я Drogeriegeschäft äh, habe in Offenbach in der Nähe von Frankfurt. <lacht> Big Shop, Big Shop, großer Laden, großer Laden. Ja? Und du da auch arbeitest? Stand sie eines Tages vor mir und hat mich gefragt. Я как-то предстала у него перед глазами сказала, поехали. нужно снять фильм. Это моя возможность отреагировать на события на моей родине, которые сказал, помоги мне. Ich hatte noch nie eine Filmkamera in der Hand. Ich noch nie Und ich habe so gesagt, so. hab gesagt, okay, lass es uns machen. Wir haben einen Monat, um es vorzubereiten. Und Ja, und seitdem sind wir auf, auf viele hundert äh, и с тех пор мы минимум повстречали сотню прекрасных, замечательных людей, которые нам помогли в наших начинаниях. И поэтому я сейчас здесь. Виктория uh, Березка, областная радио. Кто и вам, кто рассказал вам про Украину и что самое, что у вас эти праздники в Was, wer und was hat dir zum ersten Mal über die Ukraine überhaupt berichtet und was hat dich so beeindruckt, damals als du zum ersten Mal über die Ukraine gehört? <lacht> äh, naja, tatsächlich war das äh, so, äh, wann es gab einen Zeichentrickfilm. Ein Zeichentrickfilm, nachdem das in Tschernobyl passierte, äh, mit einem alten Ehepärchen. Ну, опять же, а, я спробую, я спробую розмовляти українською, але вибачте, якщо я не дуже буду вдячна, він, як вже говорив, посмотрив один мультфільм про Чорнобиль, де була стара пара людей, і це його дуже впечатліло. И там говорилось, что можно защитить збер себя от радиоактивных действий, если матрасы кровати будут поставлены äh, под наклоном к стене. Und dieses alte Ehepärchen hat versucht, alles Wichtige, was sie hatten, so Essen und sowas, unter diese zwei Matratzen zu bringen. Und äh, diese starke Paare hat versucht, die, die, die, die, wie kann man das sagen? Und ich glaube, der Film dauerte ungefähr sechs oder sieben Minuten. Der Film... Ah. Я уже думаю немецко и украинское стало для меня також как наземна, потому что я уже 15 лет там проживаю. Да, этот мультик длился 5-7 минут всего. Это было его первое впечатление в Украине, про Чернобыль. и до мы не должны из-за из и до этих пор ему мама не разрешает кушать грибы из баварского леса. Он оттуда. А что там доходит проблемы с радиацией? А вот тогда ох проблемы с радиоактивными. Немножко позже, после того, как у нас эти были проблемы, они пришли туда. Там же был ветер как раз в эту сторону. Как распределялись роли двух режиссеров в время съемки одного фильма? Кто чем занимался? Мы распределили роли между двумя О, с и Я сейчас что мы просто играли мы Мы просто играли, так сказать, воспринимали это как игру. У нас был маленький мячик, пинг понга Мы на нем написали название фильма «Road Украина. Мы бросили его в Мы бросили его нашу реку. Это река Майн во Франкфурте. И с того момента мы, так сказать, в наших мыслях перебрасывали друг друга этот мячик. Так началась эта игра. Постоянный обмен. Дискуссии. Насколько много внимания и вам принадлежала инициатива а, создания фильма, да? То есть вы попросили. Ну вот как он объяснил, ну просто меня это как-то затрагивало в тот момент, ну, поразило, наверное, сильнее, потому что у меня родители в Киеве. И... А Луц очень в любом случае интересовался вообще ситуации, как То есть он интересовался. Вы следили за ситуацией. Он более, чем я, ну я просто, потому что иначе не могла не следить, потому что общалась с родственниками, друзьями, а он просто что следит за политической ситуацией. Поэтому это было для него сразу интересно. Когда угу. вот, получается, зимой произошли события? Когда вы окончательно решили приехать и с для меня был переломный момент Крым. Месяц вы готовились и да. уже весной приехали? Да, в да? мае. Да. Ну, где-то я созрела после этого, там пару недель походила, подумала. И вот где-то в апреле мы начали подготовку. Формат фильма он сразу вырисывался? Или в процессе съемки? Как, как вы сценарий писали? Или все корректировалось в зависимости от встречи с людьми? Вот я формат, то есть форматы с фильма своды, im Voraus wurde geplant oder wurde durch die Arbeit so entwickelt? Was würdest du sagen? Also es war von vornherein klar, dass es kein Kriegsfilm wird, also so wie man es kennt, wie Kiew brennt zum Beispiel. В Киев горит, мы смотрели ребят украинских. Он, а, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в, в тот момент это было действительно непонятно, что будет. И, потому что мы оба медиа Ну, так как мы оба обращаемся в различных медиа. мы, подумали, что мы, попробуем тем способом, который нам наиболее мы, мы, Ja, äh, äh, fällt für mich immer noch der Vergleich äh, zwischen dem 1. Mai in Berlin. Nur hier ist und in Berlin. In Berlin, 1. Mai. Ich will ein Beispiel bringen. Er vergleicht das mit in Da brennen in der ganzen Straße die Autos und in der nächsten Straße trinken die Leute Kaffee. Uh, maschine, und jetzt sind wir in die Ukraine letztes Jahr gekommen und auf allen unseren wegen ist uns der Krieg nicht begegnet. Also nicht offensichtlich.. Uh -huh. und Aber die Bilder in Deutschland, die wir geliefert bekommen haben, hießen eigentlich, die Ukraine brennt. die Bilder, die wir in Deutschland gesehen haben, sagten, die Ukraine Und es war toll, das irgendwie zu sehen, dass wir da im Frühling kommen und wir waren ja selbst ganz erleichtert, dass wir nicht in den Krieg direkt da so ankommen. Это было здорово, приехать весной и увидеть, что люди живут, и что это было, also, было преувеличение. Перед поездкой ночью он, так сказать, от, от страха поломал зуб, ну, то есть скрипел зубами во сне от волнения. Два вопроса. Первый, что имеется на Увазе, говорящей про первый Травня в Неменчине? И второе, насколько картинка, которая была в Уяве, ответила, тому что увидела. Два это просто не контролирует. Никто не Ja, ja, völliger Tumult. Sag ein paar Worte, was passiert? Möchte Autos brennen. Warum? Äh. Welcher Anlass? Ach so, der 1. Mai ist, helf mir mal. Ja, Tag der Arbeit, aber? Der Arbeit, aber, aber, Julian, sag mal, bitte. 1. Mai in Berlin? Ja. Ja, an dem Tag werden jedes Jahr in Berlin einfach äh, Autos angezündet. Просто такой вот день, 1 мая, да, это тоже день рабо рабочих, вроде как, но у них принято в этот день, так сказать, поджигать машины, то есть демонстрировать, противостоять, протесты проходят, посредством, например, зажигания машин. А другой вопрос, как картинка. Andere Frage, was du eigentlich schon beantwortet hast, ähm, wie, was, für, was für Unterschied war zwischen was du dir vorgestellt hast und was du tatsächlich erlebt hast? Wie unterschiedlich waren diese Bilder? Okay. Ja. Ja krass. Nichts von dem, was ich mir wo vorgestellt habe, habe hab, ich gesehen. Ich gesehen. Ну, но это все не меньше. Только много прекрасных людей. У меня вопрос, сколько времени вы работали над материалом, презентовали ли фильм в Германии, то есть видели немецкие зрители? Die Frage ist, wie lange haben wir an dem Film gearbeitet? Wie und ob haben wir in Deutschland den schon gezeigt? Für was für Publikum und wie kam es an? Und was haben wir mit dem Film vor in der Ukraine? Welche Städte wollen wir bereisen? Und was für Zielgruppe wünschen wir uns? Sagst du? Ну, работали мы, снимали мы 17 дней в том году, объехали тогда 7 городов. Это был Киев, Днепропетровск, Харьков, Киев, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Одесса, Львов и Киев. Потом мы практически год работали над ним. Монтаж длился долго. У нас было 32 часа материала. Можно было сделать дольше, но мы, это не основная наша работа. Да, мы оба занимались своими делами. Мы получили, вот наш спонсор, Джулиан Флагтн сидит здесь. С помощью его, без его помощи мы бы не смогли довести это дело до конца. Получили от него 5000 евро и от государственного кинофонда Хессена. 6 тысяч евро мы получили для уже постпродакшн так сказать. То есть вы бюджет вашей фирмы, да? да. Ну плюс, что мы вложились сами на поездку и еще у нас было несколько частных спонсоров. Отчасти на эти деньги мы сюда приехали, вот со временем за этот год ну, к нам присоединилось множество людей которые нас поддерживали самый главный наш помощник Владимир Шаповалов, он здесь тоже он харьковчанин и благодаря ему мы сейчас здесь сидим и дальше где мы показывали да, были примеры вот в его большом магазине это первое так для закрытого круга друзей наверное человек тогда 50 собралось. Потом была такая официальная уже премьера конечного результата. Тоже для закрытой группы. Там, наверное, человек 80-100. Потом еще премьера. Я... Может, что-то я забыла. Вечер. А, да. Украинская вечерка. ВОЗ. Там было более 100 человек. Тоже в магазине. Молодцы. И... И вот последнее, это был ратуша, показ фильма ратуши города Майнца с мэром города, с городской администрацией, тоже более 100 людей, в основном немцы, в основном люди зрелого возраста, ну и молодые. То есть, в принципе, наверное, сколько? Вот, наверное, полтысячи уже посмотрела в Германии. Как к ним те реагуют на Для них цель открытия, чтобы они были готовы до такого? Секундочку, я закончу. Здесь мы хотим поехать по тому же маршруту. Кому? Всем. Всем хотим показать. Да, они желали... Я в фильм. Also äh, beim Rausgehen in Mainz im Rathaus äh, haben sich äh, sehr viele total bedankt und äh, waren emotional ergriffen und begriffen und äh, konnten nichts anderes tun, als das mitzuteilen. Man hat das gespürt. Äh, ja.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 Удивительно, что с нами произошло. Мы этот трейлер, который вы только что посмотрели, создали до фильма. Да? Так он бывает, он называется чизер, да? Потому что мы должны были с ним подавать документы на, вот, на помощь кинофонда. И после того, как мы поставили его онлайн, через 15 минут позвонил телефон, это был Джулиан, фирма «Конбектор». И он... Прекрасное было... А, вот вы спрашивали, какая реакция? Да, вот ответа, что он слышал, что он как бы был, был настолько расстроган, Чуля? Еще никто не видел тогда нашего материала этого, что он прослезился, был так тронут. Немецкий друг что он решил поддержать нас помочь довести дело до конца настолько он был тронут для них в в Украине для немцев из вашего фильма постали в другом свете или нет? что-то новое они про Украину узнали? где родные съемки бильдеры у дочери <говорит> и мы знаем фильм Kommt ihr ein neues Bild über die Ukraine? Erfahren ihr etwas? Äh, ich glaube definitiv. Ich könnte, das beste Beispiel ist meine Mama. <lacht> ja, und du mit äh, Neverhika, Samuel Schremeret meine Mama. Ja, die, die weiß jetzt, wo ich war und dass es da super schön ist und ähm, ist ganz erleichtert und viele andere Freunde wollen jetzt auch in die она теперь знает его мама где он был что здесь хорошо красиво и уже не так сильно волнуется хотя я говорю все равно написала будь очень осторожен Но в том году она, мне кажется намного больше волновалась и все его друзья теперь знают что он здесь все с ним будет хорошо Оль, она Германию. в Украинцы. Да. Же, вот, вот, а их реакции, вот, например, вот, было. Была да, очень тоже позитивно и такое какое-то чувство гордости еще больше за страну, мне кажется, вызывает. Благодарили и говорили, что очень честно, ничего наиграно и в то же время очень позитивно и надежда, и как-то так свежо. А насколько вы давно не были в Украине и какое у вас личное впечатление было после поездки по всем этим городам? Вообще, Украине, мы были в и она как я не в Украине, и Я вот в том году была последний раз, сейчас спустя и пару месяцев тут обычно я да, раз раз год раз в два года посещаю мои родители тоже часто бывают Но сейчас реже поэтому наверное я буду чаще приезжать а мое я увидела действительно другими глазами посмотрела тогда вот когда так сказать кому-то гости меньше как бы проводишь это, ну, по другому смотришь на это я лучше действительно предупреждала Немножко так запугивала, рассказывала, как надо себя вести, чтобы там не было неприятностей. И как будто бы вот, ну, то есть он потом говорит, что ты мне рассказываешь, ничего такого нет. Как-то нам настолько повезло, вот все гладко было. Нам действительно на, на, везде только помогали. Все. Можете отметить, может, самую удивительную встречу, неожиданную, за время съемок? Как бы ein Ereignis von anderen so unterscheiden, was uns schwer beeindruckt hat. So ungewöhnlich oder besonders fröhlich auf unserer Dreharbeit hat. Was ist äh, die in die Dienern geblieben? Naja, die unheimliche Gelassenheit der Ukraine. Das sind dann kein. sie meinte. I'm, yeah. I'm right. okay. Он говорит, ну, неимоверная такая расположенность и расслабленность в позитивном смысле, это слово украинцев. А, ну, вот, а? yeah. Это было постоянное ощущение <laughs> от всех встреч, это его каждый раз удивляло. Открытость, я бы сказала, он имеет в виду вот открытость. Ольга, нещодавно в прессе я побачила заметку, что іноземні посольства застерегают своих граждан відвідувати Сан-Харьковщину. Мне особисто не понимали, чего тут можно так уже остерегаться, а от чего вы застерегали Луца перед поездкой? Что вы мали на увазі сейчас, сказавшись, что попереджали, как треба себя поводить. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selbst mit ganz frischem Blick, also die Reise war besonders, weil ich durch dich auch ein bisschen anders mein Land kennengelernt habe. Und, und ich habe dir also vorgewarnt, mach das nicht, mach dies nicht und dann sagtest du dass ich kein Recht hatte, ist doch alles cool. Und jetzt meinte die Dame, dass sie hat einen Artikel in der Zeitung gelesen, was sie so unangenehm beeindruckt hat, dass angeblich europäischen Botschafter äh, warnen die Deutschen vor, dass die lieber äh, den, das Besuch der, äh, der Harkova-Region lassen sollen, dass es gefährlich sei und so weiter. Um. <laughs> я его спросила, чего же я тебя. Ну, это были более такие банальные бытовые вещи, да, там, чтобы не потерялся, чтобы если потеряться. Dass du dich nicht verlässt und wendest, dass du da ein bisschen so bescheidender und dass du nicht so auf die Menschen so... Ich habe in Deutschland ein sehr großes Maul, ja. Hast du hier auch, ich meine so... Und er hat mich sehr, kulturell zu sagen, so zu sagen, er hat sehr... ...derzog das Wort, und etwas sein, но он был очень открыт, он позитивно же открыт и позитивно, и острит, и все тут было хорошо. Тут не так много людей знает да, немецкую, потому что вы сказали, его посмешка, а вы говорите с собой, А? Так это я же еще перевожу каждый раз по вот, чуть-чуть. Ой, да ну он, он говорит, не, иногда мне очень сложно перевести «Ёрк», потому что я иногда сама не понимаю, да. <suss> как он это имеет в виду? Говорит, не так, ну а, можно вернуться к фильму и рассказать, в каких городах будет он на протяжении какого времени, в Харькове, где люди могут собраться и посмотреть его? Больше о организационных вопросах сейчас уже. Möchtest du wissen, wo wir in der Ukraine zeigen? Genau in Kharkiv, wo? Wo können die mhm. Menschen das ah, Du musst unbedingt sagen, dass es auf diesem Landferienareal äh, äh, mhm. total schön war. Ja, ich beginne mit dem, was wir schon gezeigt haben. Wir kamen etwas früher als unsere Gruppe. Alle wir haben uns am 7. August. Es war so eine offizielle Premiere in Kiew, im Museum für die Erinnerung in Kiew. Dort haben sich unsere kiewischen Helden. Друзья. А до того мы показали в городе умане так как мой дедушка оттуда, в детской юношеской спортивной школе. Вот Потом мы были в лагере, так сказать, пионерском детском под Киевом. Ну, не пионерском, конечно. И человек 80 деток с 14 по 18 были в восторге. Они выдержали эти 65 минут, у них потом, правда, была дискотека и закрытие, но они были в восторге, и они так размышляли, они говорят, то, что они видели, очень много фильмов, но то, что они видели, сейчас я люблю mm -hmm. это такое какое-то все уже надоевшее, уже все это знают и негативно, а это так свежо и так им интересно. И я спросила, что вам больше всего понравилось, они говорят, Киев, мужчина с гитарой, который поет, это вот... Дмитрий Кутовой и Одеса. Вот. Где мы показываем? Сегодня вот в 6... немецкий центр в 6.30. Завтра у нас äh, Дрогачи. Дергачи, Дергачи в 5.00. А вы Да. Послезавтра в Пентагонию в 6 часов. Шесть. В Пентагонию. Приходите. Дергачи, вам за городом, да? Да, это районная цель. Вот. Потом мы едем в Днепропетровск. У нас 13 числа в клубе Махно. Вот. Трум в, в батальоне на базе. Днепро. Как? Неправин. Неправин. Батальон. Батальон, да, Днепр. Это 14 числа. Затем мы едем в Одессу. Там мы сейчас будем показывать на... Арт. А, арт-пикник мы еще в Киеве показали. Слава Фроловой. Вчера вечером спонтанно ребята организовали за... Комплекски. А? А, ah, да, вот в этом розовом чемоданчике у нас целое кино, целый кинотеатр. Там все есть для показа. Буквально мы можем за 15 минут разложиться и собрать, это у нас и в целях. А? Аймакс 3D? Что что? Шутка. Аймакс 3D? 3D, да. 3D, 3D, 3D? -Kino. 3D, 3D кино. 3D кино. Я он там аншлассен. Потрогать можно да. Oh. Значит, Одесса no. тоже арт-пикник. И еще другие возможности. Еще точно мы координируем. Да, потом черновцы, наверное. И может вот Путс подсказал Хута. хута yeah, в Карпатах, мне кажется, это место отдыха сейчас Ребекки Хармс. Мы благодаря тоже Дмитрию Кутовому и Владимиру Шаповалову поехали с нашей камерой в парламент. В Страсбург. Я всегда путаю Страсбург и еще один. Страсбург. Но это были еще съемки в Страсбурге. Они не вошли в фильм, потому что все-таки как то вот муви Украина. И мы снимали интервью и доклад Дмитрия в рамках Это было от, от партии «Зеленых» мероприятия и в рамках, как назывался сейчас «Voices Ukraine», это тоже было почти год назад. И вот так мы познакомились с Ребекой Хамс, она большой фан Украины, и вот сейчас мы сообщили, что мы едем на Украину, а она сказала, я в Украине в отпуске, может быть мы, она в отпуске в Украине. Может быть мы ее посетим и покажем там. Мне кажется, это может какой-то фантастический... Можно очень больше отправить Бэйку Хармс, потому что не все радиослушатели знают, кто этот Я Хармс, что известная. В Альфилешни Алле известная... Фильтр Фон. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, окей. А, Die она в Европарламенте. Она uh, в вот Ну, шеф, лидер. Um, um, äh? Председатель партии зеленых. Председатель партии зеленых в Европе. Und, она много лет борется вот, за, за то, что в Украине становилось лучше и лучше. Mm -hmm. Мы просто с ней интервью брали. Я как-то с интервью генал она ее сердце тоже Украина поразило, когда она после катастрофы в Чернобыль приехала, и у нее друзья с тех пор здесь, и она очень активно Пару вопросов еще: Какие кадры не вошли в Ваши, но очень бы хотелось? И какие планы, если у Вас следующие проекты связанные с Украином? А Den Film. In dem Film. Film, obwohl wir das gerne hätten, aber es, warum hat es nicht geklappt? Rebecca Hams? Ja, Rebecca Hams. Ich habe schon erwähnt, warum. <lacht> weil weil Ukraine war. Und Ukraine. Und Und es nicht Ukraine haben wir Pläne, weiter in der Ukraine zu machen oder was mit der Ukraine zu tun hat? Wir hatten eigentlich vor, jetzt die Stimmung einzufangen, also ich hörte das zumindest sehr stark vor, drei Sekunde einzufangen von Dingen, die man hier bemerkt oder sieht, oder die einem so vor die Augen schlagen. Wir hatten vor. Ja, hat mhm. Ты сказала. <laughs> мы хотели, так сказать, такие короткие впечатления от каждого показа снимать по трем секундам, например. И потом такой как бы более экспериментальный фильм из этого сделать. Но это очень все затратно по энергии. Это то, что мы сейчас проводим, я кряжу ворую с Это просто черву много. Лучше мы качественно это. Но я бы сейчас что уже что тоже это. уже тоже проект, что мы сейчас приехали, показываем, это марафон, кино-марафон в Украине. И мы документируем это фотографиями, и ведем, так сказать, как блог в Фейсбуке, и все наши фаны немецкие и не только украинские, русские в, в, Германии, в Германии следят и радуются за нас. вы заложили свои координаты, возможно, на Фейсбуке. да, вот Украина. Украина. Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Украину в Германии. Спасибо, Украина в Я Спасибо большое за приглашение Dank. сюда. Мы сегодня в 5 утра встали специально для вас. Приходите на показ.